Сентября Набережно-Челнинский институт Казанского федерального университета собрал более тысячи новоиспеченных первокурсников и их родителей, чтобы встретить долгожданный учебный год. В этом году радостное событие вы знаете о том, что Казанский федеральный университет совместно с Пао Камаз, как индустриальным партнером этого проекта, открывает передовую инженерную школу и порядка 30 детей, первокурсников. Студентов уже сейчас, сегодня набранные приступят к обучению по специальностям передовой инженерной школы. Деньги будут потрачены, ребят, на создание интересных программ для вас, для создания научных лабораторий, других образовательных пространств, где вы можете в полной мере не только узнавать что-то новое, но и делать на практике поставленные КАМАЗом задачи. Итак, позади все, что было, экзамены, ЕГЭ. Вы стали студентами нашего прекрасного университета, который в этом году отмечает 218 лет. И вы вливаетесь в 9-тысячный коллектив нашего института и в 50-тысячный коллектив нашего университета. Вас 50 тысяч. Представляете, это целый город с преподавателями еще больше. Поэтому давайте себя еще раз поздравим с этим замечательным событием. Каждый первокурсник смог больше узнать о своем институте, познакомиться с новыми ребятами. Старой доброй традицией в Набережной Челнинском институте Казанского университета стало награждение первокурсников в различных номинациях. Номер один, золотой фонд, 218 лет КФУ, счастливчик года, самый юный студент и добро пожаловать. Почетные гости вручили ребятам именные статуэтки и памятные подарки с эмблемой Казанского университета. Я ожидаю от учебы всего только самое лучшее. Я поступаю на юрфак. Надеюсь, что я буду хорошим специалистом. Ну, КПУ хороший университет, я думаю, э, учеба будет хорошей, качественной, преподавательский состав тоже. Ну вот, э, меня привлекало то, что близко к моему городу, я из Дерникамска. А, также то, что в целом неизвестный университет в нем хорошо учиться, я думаю. В сентябре я подал заявку 217-й. И так совпало, что КФУ сегодня тоже 217 лет. Я очень доволен институтом. И с самого детства хотел в него поступить. Потому что моя сестра тут училась. Она также много чего хорошо рассказывала. В общем, моя мечта свершилась. Ярким завершением праздника стала финальная песня от вокальной студии «New Voices». И зажигательный флешмоб с участием активистов набережно Челнинского института. Алина Красильникова, Центр медиакоммуникации Набережной Челнинского института Казанского федерального университета «Универньюз».